Сегодняшнее утро началось с поездки в страховую компанию. Сравнили несколько. Самый главный критерий, конечно, был, чтобы было покрытие от коронавируса. Они писали у себя на сайте, что только для тайцев. Вот. Но на поверку оказалось, что имели это в виду не только для тайцев, но и для экспатов тоже, у которых длинная виза. В общем, не для туристов. Как всегда, немножко в Таиланде путают понятия тайцы и резиденты когда компании порой в переводе на английский проще написать не услуга для резидента, а услуга для тайцев. Вообще не принято делить по национальному признаку, принято делить на резидента и туристов. Но это как бы недостатки, порой бывают переводы. Находится офис, в котором мы решили обратиться на суд. Видите, висит Муан Тай, но вообще это Дипае. Хотя, возможно, это одна и та же компания, я не, не очень разобрался. Ладно, пойдем внутрь, попробуем а, подать заявку, посмотрим. Оплата у он них онлайн, да? Ну как хочешь, можно налички. Окей, okay. okay, все удачно. Сказала через неделю прийти забрать страховку, а действует она через две недели. Сегодня, если мы заболеем, то нас пока еще лечить не будут, только через две недели начинает действовать сколько она стоила? 850 батов. И визу вообще не спрашивал. Отсканировала же пасху? Нет. Она, да, только, она только первую страницу с фотографией отсканировала. Она даже не открывала визу. То есть для всех что ли? Не только для дминых виз? Период ожидания две недели. А по То идее турист уже уедет. Ты туристам она все равно не катит. Даже если да. на месяц как бы, ну на две недели, ну им какая разница? Бабки поняли. <сёк> я думаю, не важно. А взрослые дети цена одинаковая. Сколько покрытие? 100 тысяч бат лечения. Слушай, мы когда записываем деньги, там нет я там людей, можно вот так делать все-таки? <сёк> Сзади кто-то отправил. <сёк> <visual. сёк> а, да, на полицейский участок через 50 метров. Ладно, поехали делали только от коронавируса. она больше ни от чего? Она нет, только от коронавируса? только от коронавируса. Что, серьезно? Да. Окей. Таня говорит, вот кто не прогорел в кризис. Да. Ну, а еще всякие деливери. То есть надо понимать, что у тебя за продукты, если его можно оптимизировать под сложившуюся ситуацию, то почему нет? Некоторые, допустим, как кинотеатре, им ничего не остается, кроме как минимизировать издержки, заморозки, работы. Все же от продукта зависит. Если кто-то попал уже не первый раз в кризис, то теперь знает, где выбирать работу. Да. Что есть все равно такие продукты и такие сферы, которые мало того, что не пропадут, они еще и заработают больше на этом кризисе. Машина грязная, надо помыть машину. Там тучки собираются. Машину помоем, дождь пойдет. Страховку от короны сделали, не заболеем. Не пригодится. Даже так должно работать. Все спят, даже никто не выходит. Коронавирус, еще не повод не мыть машину. Ну них вон цена, видишь, написано 160, 200, непонятно. Ну, видимо... 200 за пикап. 200 за пикап? Да, 160... А, хотя... Нет, это вну... снаружи а, внутри. Ну, а, ну мы сказали, снаружи внутри, все, 200. То есть просто цены изменились. Поднялись. Да, поднялись. А сколько было? А было снаружи и внутри 160. Это что? Да главное, это бочка с больницы Видишь, там нужно сидеть в ней. <с <с на корм, который все еще называют рынок около Колизея, на просите фруктики приехали купить, потому что коронавирус. Это повод, чтобы есть фруктики. А, это повод, чтобы есть и фруктики, да. Чтобы иммунитет. Что такое это? не них тут это проезжая часть. Да, это улица, между <соцентричная> прочим. <соцентричная> <соцентричная> улица? Кры Крытая улица, как <соцентричная> в Сингапуре. Так ага. Так и в Сингапуре. Что берем? Манги? Вот, видишь манго какой всякий, разный. Сильно зеленый, светло-зеленый. <соцентричная> Желто-зеленый. Слушай, она, ну, я должен сказать, что фруктов стало больше, чем даже неделю назад. Туристы уехали. Туристы уехали, фрукты девать некуда. Сейчас мы сейчас за всех все съедим, ребят, не волнуйтесь. Вот эта часть рынка вообще на неделе, на той неделе была закрыта. Разница всего лишь в 2 бата, да, в 28, 30, 32. А вот это вот 20 бата, камбоджийский манго. Он пахнет на всю квартиру, на весь рынок и на всю машину. Но он, короче, волокнистый и волокна между зубов застревает. Ну, ты знаешь, какой брать, а? Я только такой беру. Такой. А это какой? Мой. Это тайский какой-то. Опа. оба. Опа. Цирковое шоу нам тут устроили. Сказала, что по 25 возьмет, а сама взяла подороже, за 30. Вот кто эти люди, ради которых стараются маркетологи на один и тот же товар повесить разную цену, чтобы купили тот, что подороже. Потому что что? Потому что дороже – это лучше. Да, Даю? Потому что это спелые. Окей. Таня отмазалась, она сказала, что это спелый, а за 25 тысяч не доспелый. Она пощупала. Насколько вышло? 97 килограмма. Ну дай и 100 бат. А, дай бат? Я еще не все купил. Ага, да, черт. Мы здесь надолго. На самом деле я не очень люблю ходить по магазинам и рынкам, но вот по таким готов. Как говорится, люблю повеселиться, особенно пожрать, особенно если это фрукты. Что это? А, давай. Мы очень любим но и она последней, наверное, доспела, да? Она мягкая. Отлично. А еще мы очень любим лангган. Мы не любим, наверное, вот это, потому что мы никогда это не ели. Это что? Я не знаю. Лангган? Нет, он лан тот лангган. А, он тот лангган. Это а это лангган. Найдите 10 тысяч. Я не знаю, чё, почему они такие белые, я так и никогда не ела. Это кто? Это маракуйя. Но Я не ем маракую. Тебе все равно. Она кислая, да? мне все равно, бери, что хочешь. А? Какое хороший? бери, что хочешь. Несетанья фрукты очень сильно гнется. Что, помочь, что ли, Я говорю, я бы еще купила, но у меня, да, уже не хватает рук. Ладно, давай, давай. И сама садись. Ты знаешь, как выбирать папаю? Я знаю, чтоб тут было не гнилое главное, а другое я не знаю. Ну, вроде мягкий немножко. Мангустины, дети любят, я вспомнила. И они подешевели, и смотри, какие красивые. Очень жаль, что туристический сезон закончился, к сожалению, из-за этой пандемии. Поскольку... А сезон фруктов у нас в самом разгаре. Да. Сейчас вон, рамбутаны появляются, сейчас будут дешевые, мангустины, дурианы везде стали свеженькие. Он даже личит, он правда бесценный, видимо, импортный. На последнем самолете привезли. 146 вот этот мешок, и у меня закончились деньги, поэтому <laughs> пошли домой. <laughs> это не мы много кушаем, это просто у нас семья большая. После обеда решил проехаться немножко по городу и своими глазами посмотреть, как работают или не работают блокпосты, ограничивающие въезд и выезд в город из города Патая немножко объяснить, что произошло в течение последних суток. Вчера, как и планировалось, в 2 часа дня, 9 числа, был введен режим ограниченного въезда и выезда в город Патаю и поставлены везде блокпосты. На большинстве вот этих вот переулков с Сукумвита были установлены бетонные блоки, тем самым сократив количество въездов и выездов, установив там блокпосты, где проверяли температуру, а также необходимость вообще перемещения желающих через эти посты. Необходимость его перемещения нужно было подтвердить документами. Либо вы живете там, куда едете, либо вы едете на работу. Нужно было посетить один из специально организованных пунктов, сделать там себе такой пропуск разрешение и чтобы с ним можно было перемещаться. Я специально не стал вчера снимать то, что происходило на этих блокпостах, потому что понятно, что первый день, и там должен был твориться просто полный дурдом. Хотелось бы выждать несколько дней, и потом уже здесь спокойно посмотреть, когда ну, все войдет в обычный нормальный рабочий режим. Но не случилось, потому что вчерашняя блокировка привела вот к этой ситуации. кто посчастливилось доехать до блокпоста, там было вот так. Само собой, вчера было очень много возмущенных людей, очень большой трафик был на некоторых блокпостах. Не могли люди часами его пересечь и не знаю, чья это недоработка. Либо неверно оценили места, где нужно ввести ограничения. Допустим, возможно, нужно было включить в закрытую зону весь район Бангламун. Вот, по сути, район Бангламун – это часть Патайи. Вот, его разделили вот так вот, пополам. В общем, все это привело к коллапсу, и ночью власти решили разблокировать город. И поздравляю, мы второй город после китайского купания, в котором сняли... Блокировку. Город был открыт сегодня ночью. Но ну, само собой с оговоркой в тайских медиа, что это прележная мера и возможно они его еще закроют буквально на днях опять. Я сейчас проедусь по некоторым блокпостам посмотрю, что там вообще происходит. Ну уже очевидно, что ничего не работает, потому что вчера еще здесь было вот так. Но внутри есть полиция Интересно, но рынок функционирует. Проверяют температуру, опрыскивают руки антисептиком. Здесь продают еду. Если вы не знаете, то в Таиланде очень развита культура не неприготовления еды дома. Многие покупают еду на вот подобных рыночках. О, это очень интересно. Около домика для духов очень много подношений. Тайцы прям замолили духов, чтобы они им помогли. Здесь продают как готовую еду, так и еду сырую. Мясо вон для приготовления, овощи, различные фрукты, сладости. В общем, рынок живет своей жизнью. Мы находимся на рынке, на улице чай я прыг. Внутрь в сам рынок я не пойду, поскольку мне это не надо. Не буду посещать без особой необходимости подобные места скопления людей. Перед нами впереди тот самый блокпост на въезд в Паттайю, который должен работать. Хоть и все отменили временно, но блокпост стоит и полиция в нем еще сидит. Так, я выехал на железку, так называемую, на железную дорогу, чтобы посмотреть, что здесь. Бетонные блоки, вот такие, открытые. Так, я выехал на железную дорогу, поскольку здесь, ну, самое показательное, наверное, место, потому что в основном все сойки, перекрытые бетонными блоками, находятся именно, выходят именно на железку. Ну и вот что получилось, друзья, вчера. Тем, кому не надо было, возможно, в Патаю, которые хотели чисто пролететь мимо по виту, они были вынуждены уехать сюда на эту объездную дорогу и простоять здесь два, а то, может, и более часов, пытаясь пересечь этот город. То, что я вижу все улицы открыты бетонных блоков даже нет рядом то есть их не просто отодвинули их увезли ну вот, допустим одна из соек и блоки отодвинуты блоки отодвинуты опять-таки следующая улица это соис ям country club здесь тоже располагается пост внутри полиция люди даже зачем-то останавливаются Документы. Я понял, это интересно. Пока что движение не заблокировано, пост открыт, и жители все равно останавливаются и сверяют документы. Потому как если завтра будет введено ограничение, то они уже будут уверены, что у них документы в порядке для проезда через него. Время начала вечернего часа пик. Но посмотрите, как пусто на дорогах. Мы сейчас проезжаем пляжную улицу. С утра мы уже здесь были, немножко полетали на дроне. В общем, смотрите, во что она сейчас превратилась. Пешеходов, кстати, больше, чем а, едущих. Остановочку сделал символ сегодняшних дней. Наверное, в городе Патая можно ответить, отметить многие бизнесы, которые стали помогать людям. В данной тяжелой ситуации у кого-то нет работы, у кого-то а, недостаточно денег на еду. Так или иначе, люди, которые с деньгами, у кого-то есть возможность, различные рестораны какают, помогают туристам, помогают местным, помогают даже тем же самым макашинцам. Вот только что проезжала мимо макашинца, которая сама продает еду, но все понимают, что у него такие сейчас доходы, доходы минимальные. И, возможно, ему самому на еду не очень хватает, и поэтому вот а, такие а, бизнесы помогают немножко выживать местным. Смотрите, как интересно получается. Одна из особенностей тайской культуры, точнее, даже не культуры, а тайского менталитета, это некоторая неприязнь к индусам. Где-то больше, где-то меньше, кто-то к ним нормально относится, но в любом случае это присутствует в Таиланде. Так вот, наступили тяжелые времена, и индусы, местные индусы, конечно же, кто имеет возможность, помогают местным жителям, тайцам, и правильно делают, потому как... Именно сейчас они и есть лицо нации настоящее. Именно по таким представителям своих национальностей тайцы и будут судить, в общем, о всех остальных. Я думаю, даже, наверное, стоит проехаться на днях и посмотреть вообще всех, кто раздает еду. Ну, всех, кого найду в городе сейчас. Почти 6 часов вечера, мы на смотровой патои, она, как видите, открыта для посещения. Ну и перед тем, как попрощаться на сегодня, я хотел бы озвучить несколько комментариев к предыдущему видео. Дидок Магадан пишет, «Здравствуйте, Алексей, давно вас не было». Да, да, действительно, меня давно не было, поскольку я этот канал открыл 4 года назад, и тогда же нашел хорошую работу, которая отняла практически все мое свободное время. То немногое свободное время, которое у меня оставалось, я тратил на, на работу над каналом своей супруги, он называется Татьяна Максимова. На этот канал, на Дому моря, я периодически что-то пытался делать, но ну, так каналы не делаются, как делал я. Видео раз в полгода, с задержкой на полгода. В общем, так не делается. И сейчас, наверное, самое время перезапустить канал в таком свободном формате. Наталья Юрьевна пишет, спасибо за покатушки, мой любимый формат. Пожалуйста, мне тоже нравится такой формат. И я раньше, несколько лет назад, часто делал в этом формате, но не видео, а лайфы в Перископе. Ехал и что-то комментировал. Было классно, Перископ. Наверное, более мертв, чем жив. Хотя, возможно, стоит повторить тот опыт уже в формате лайв-трансляции на Ютубе. Посмотрим. Малки Ларисон пишет «Обзор, формат отличный». Вы знаете, я долго сопротивлялся тому, чтобы делать видео в формате влога. Потому что раньше я считал, ну, с высока своего опыта, и мне за это стыдно, с высока своего опыта телевизионного, я считал, что делать влоги, в таком ключе, что о чем вижу, о том поют, рассказывать то, что видишь, это как-то, ну, несерьезно и вообще какая-то халява. Теперь я во многом поменял свое отношение, потому как YouTube заставляет это делать. Больше всего заходит сейчас. Сейчас влоги, людям нравится смотреть влоги, будем пилить влоги. Но ну, а в плане красивости, ну что, себе я уже давно все доказал, как я могу монтировать и на канале супруги, и на своей основной работе. И в общем, так что теперь упрощаем. На этом спасибо, лайки, комментарии сюда. На некоторые из них я, возможно, отвечу в следующем выпуске, если мне будет интересно. Пока!